Вы не могли бы что-то показать вот из своих экспериментов? Все, спасибо mm -hmm. особо... большое. Мы будем вас спасибо. Какой нибудь энергией его? По его руку сообщить. Можно? Можете, да? あ、プロモン。やってみます。とんがらしの身をピタッと傷口へつけたような熱さです。あっち、あっち。熱いですか? <笑>これは熱いですね。真っ赤になりました。ええ、まだ痛みが取れますが、一気に。